Меня зовут Алексей Дримков, мне 22 года, я участник и спортсмен, занимающийся в Заре Каспии, играя на правом полусреднем, закончил учиться в АГТУ на специальности физической культуры. Когда у меня были здесь пары, я сидел именно вон там. В я занимался всеми видами спорта, которые мне предлагали родители. Это было бег, плавание, волейбол, баскетбол, теннис и ганбол. Все эти виды спорта меня так вот отдавали, присматривались, где мне лучше, где мне комфортно. И в один прекрасный момент я решил, что я буду заниматься именно ганболом. Так как я был на одной игре, мне достаточно хватило одной игры. Это была команда прям суперская, где были мужчины, именно настоящие мужчины, где показывалась красочная игра, где встречали грубо, где забивали красивые голы, бегали быстро, прыгали высоко. Я решил, сказал родителям, я хочу заниматься гандболом, они меня сразу тут же поддержали. Начинал я заниматься просто гандболом, потом меня забрали в спортшколу. Так как я показывал достаточно хорошие результаты, нас объединили в один спорткласс. И мы начали разъезжать по соревнованиям. В 17 лет меня пригласили в Ставрополь для участия в соревнованиях, в всероссийских соревнованиях среди слабослышащих. Я приехал, поиграл, тренерам понравился, меня сразу же забрали в сборную России. И в сборной России я был самый молодой. Там были ребята и по 30 лет, и по 25, я был самый молодой, 17 лет. Вот. Меня выпустили в основном в составе. У нас это были сурдо игры в Болгарии в 2013 году. Показал я себя достаточно хорошо, все страны меня сразу же приметили, даже от некоторых стран были приглашения, но я отказался. После сдачи, успешной сдачи ЕГЭ я уже заранее знал, куда я буду поступать и на какую специальность. Я сразу же сказал, что я буду поступать в ВГТУ на физическую культуру. 1 сентября я пришел, получил все эти свои зачетки, студенческий билет, познакомился со всеми преподавателями, с ребятами. Вот, группа у меня получилась замечательная, все добрые, все отзывчивые. Вот, на пары я приходил с волнением, потому что я как бы необычный студент для всех. Может быть, это для кого-то новинка, но я слабослышащий, и как бы вот, много атмосферы была такая напряженная для меня. Первый раз пришел, преподаватели еще не знали, я как бы объяснил. И преподаватели на удивление пошли на сказали... Не волнуйся, будем говорить громче. Если что-то будешь не понимать, приходи после пары, объясни. Вот. И мне очень понравилось это. Даже вот как я закончил сейчас институт, я до сих пор прихожу и вижу с этими преподавателями, вспоминаю добрый и замечательный момент. Самая ценная медаль для меня – это сурдо -Олимпийская медаль, второе место в Турции в 2017 году. Волнительно было. Я больше всего этого ждал, потому что это 100 вот, олимпиада, Это то же самое, что я олимпиады, и пара олимпиады. То есть спортсмены 4 года ждут, занимаются, усердно работают над собой и над всеми своими показателями для того, чтобы выстрелить именно вот в этих соревнованиях. Показать самые лучшие результаты. И вот когда мы заняли второе место, мы выходили на пьедестал, звучал наш гимн. Меня переполняла гордость и эмоции. И я был очень горд за то, что я вот оказался тут, то, что я не просто так работал и прилагал все свои усилия. Мои личные цели в жизни. Я в спорте уже достиг многого, заслуженный мастер спорта. Шел к этому достаточно упорно, долго. Вот. А какие у меня цели в данный момент? Это достичь первых места в чемпионате мира, чемпионат Европы и сводно Олимпийские игры. Так как я во всех этих участвовал уже в соревнованиях, но везде мне не хватало еще, чуть, чуть Все время вторые места занимали. И для спортсмена немаловажно, это личная жизнь. Если спортсмен вот упорно занимается, у него очень мало времени на личную жизнь. Вот. Я, к счастью, нашел свою девушку. Вот. А она не только меня здесь ждет, она еще и мной на соревнования ездит. Я очень рад за это. Вот. И я очень счастлив, что ей ее встречу. Какие я могу дать советы для младшего поколения? Это найти для себя лучший пример, идеал. И стремиться его превзойти.